Погожий день осенний чист и светил, Дрожат остатки листьев на ветру. Ах, выдул бы скорее этот ветер Из сердца прочь осеннюю хандру. Сорвал остатки чувств, воспоминаний, Что лишним грузом на ветвях моих, И обновил стремление исканий Того, кто так высок и так велик. Того, кто сердцу ищущему близок, Кто понимает и готов помочь. И он мои метания и капризы Осенним ветром раздувает прочь.